Да, блядь, вы придурки, сука, где еще вдвоем лазят, блядь? О, боёба, сука, конч! Субтитры <laughs> делал да это жестко Гляди, он болит, блядь, ты заебал, да нахуй. Тикай, тикай из города, тикай из города, иди на базу, на нашу. Ярик, блядь! Ярик, блядь! Ярик! Блядь, Ярик, пиздец! Я ебу там уебало, нахуй. Ярик, глуши, блядь! Пизда, бачок, блядь! Бачок потик, нахуй!